Наша агрофирма более 20 лет поставляет на рынок Украины семена овощей и цветов, тысячи сортов луковичных растений осеннего и весеннего ассортимента, саженцы плодовых и декоративных культур и многое другое. За этим годом мы превратились в динамично развивающееся предприятие европейского типа, гибко реагирующее на стремительно возрастающие потребности украинского рынка. Долговременные партнерские отношения с крупнейшими европейскими производителями и селекционными центрами позволяют фирме занимать в своем секторе одно из лидирующих мест в Украине. Собственная производственная база включает в себя тепличный комплекс, опытные поля, складские помещения, современное холодильное фасовочное оборудование, специализированный транспорт. В 2001 году агрофирмой была учреждена ежемесячная газета «Сельские висны», которая с 2010 года вошла в десятку самых массовых подписных изданий в стране. Каждый выпуск газеты – это 76 полноцветных страниц с каталогами семян овощей и цветов, посадочного материала декоративных плодово-ягодных культур, винограда, а также советы ведущих отечественных и зарубежных агрономов, цветоводов, садоводов и ландшафтных дизайнеров, ответы на вопросы читателей, конкурсы и многое другое. В 2011 году был разработан официальный сайт «Агрофирма». У наших постоянных клиентов появилась возможность быстрее оформлять заказы и открылся доступ к более широкому ассортименту высококачественной продукции.